Доброго дня, участники Немиркин шоу! Огромное спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Я им нравлюсь, я им не нравлюсь, я им нравлюсь, я им не нравлюсь. Возникает ли у вас ощущение, что вы отщипываете лепестки, пытаясь определить, нравитесь ли вы кому-то? Или они вас избегают? Или вы слишком много думаете? Вы можете думать, что кто-то вас терпеть не может, но это может быть совсем не так. Бывает трудно понять, что человек думает о вас на самом деле, но есть несколько тонких признаков, по которым можно понять, в чем дело. Будь то романтические или просто общие чувства к вам. Вот шесть признаков того, что вы нравитесь человеку, даже если вы так не думаете. Первый, они пытаются сблизиться с вами. Вы, наверное, подумали, что это очевидно, верно? Но не удивляйтесь, потому что даже это на самом деле очень легко пропустить. Да, действительно. Вы когда-нибудь замечали, что рядом с вами, возможно краем глаза, вы всегда видите одного и того же человека? Вы можете не задумываться об этом, но люди стараются физически приблизиться к тем, кто им нравится. Будь то перемещение разделяющих вас предметов, например, тарелки или подушки, или тот же маршрут, что и у вас. Люди пытаются сблизиться с вами разными способами. В конце концов, если вы кому-то действительно не нравитесь, скорее всего, вы не будете видеться с ним часто. Второе, они ходят рядом с вами. Есть предположение, почему это может быть знаком. Дело вот в чем. Легче разговаривать, поддерживать зрительный контакт и физически сближаться с человеком, когда он идет рядом. Поэтому естественно, что люди, которым вы нравитесь, захотят идти рядом с вами и поддерживать ваш темп. Однако вы также можете нравиться кому-то, но идти позади вас. Это означает, что они стесняются идти рядом с вами, но все равно хотят быть рядом с вами. Если они идут впереди вас, то, скорее всего, их больше волнует то, куда они идут, чем разговор с вами. В принципе, тот, кому вы нравитесь, будет стараться быть рядом с вами любым способом. Номер три. Язык их тела открыт для вас. Наклоняли ли они голову в вашу сторону или наклонялись, когда вы смеялись во время недавнего разговора с ними? Играли ли они со своими волосами во время разговора с вами? В разговоре язык тела – это все. Поскольку большинство людей не умеют им управлять, он подсознательно выдает чувства многих людей. В частности, то, как люди показывают ногами, является большим индикатором. Если они указывают на вас, это, вероятно, означает, что они подсознательно хотят привлечь ваше внимание. Ноги — это первое, что движется, когда вы куда-то идете. Поэтому направление, в котором они направлены, также намекает на то, где человек хотел бы оказаться. Если он обращен к вам лицом, возможно, он хочет сблизиться с вами, что является большим признаком того, что вы ему нравитесь. Аналогично, если кто-то держит руки на бедрах, обнажая перед вами живот, это хороший знак, что он открыт для вас. Как бы ни был незаметен язык тела, он может многое рассказать о том, нравитесь ли вы кому-то. Номер четыре. Они сидят прямо рядом с вами. Знаете ли вы, что если кто-то сидит рядом с вами прямо, это не обязательно признак того, что он напряжен и чувствует себя неловко. Это также может означать, что они стараются выглядеть перед вами наилучшим образом. Когда вы сидите прямо, вы демонстрируете все свои сильные стороны и выглядите немного выше. Поэтому люди часто сидят прямо рядом с теми, на кого они хотят произвести впечатление. Поэтому, когда кто-то сидит прямо, он может выглядеть жестким и как будто пытается установить дистанцию между вами, но, возможно, он просто пытается произвести на вас впечатление. Номер пять. Они меньше моргают рядом с вами. Звучит странно, правда? Но послушайте, частота вашего моргания на самом деле говорит о том, как вы себя чувствуете. Согласно исследованию, проведенному журналом Psychology Today, люди чаще моргают, когда испытывают тревогу. Моргание также служит способом подсознательно отгородиться от того, что нам не нравится. Поэтому если человек моргает реже, чем вы, то это верный признак того, что вы ему нравитесь. Это их подсознательный способ попытаться не упустить ничего, что связано с вами. Все внимание на вас, берегитесь. И номер шесть. Они поднимают брови, когда приветствуют вас. Что странного вы заметили в том, что люди радуются и поднимают брови? Подсказка, это как-то связано с подъемом. Люди склонны поднимать брови, когда они счастливы и взволнованы. Поэтому вы часто подсознательно поднимаете брови, когда рады кого-то видеть. Это легко не заметить, и если кто-то не поднимает брови при виде вас, это не значит, что он вас ненавидит. Однако это признак того, что вы им нравитесь, если они всегда поднимают брови и улыбаются вам. Никогда не легко угадать истинные отношения других людей к вам. Всегда можно подумать, что вы слишком много думаете, или, возможно, вы им действительно нравитесь. Вы не одиноки в этой борьбе. Почти каждый из нас не раз засиживался допоздна и переигрывал небольшие взаимодействия и сценарии. Но важно помнить, что в том, нравитесь вы кому-то или нет, нет вашей вины. Самое главное, чтобы вы любили себя. Есть ли у вас сейчас кто-то на примете? Если нет, то как вы думаете, помогут ли вам эти приметы в будущем? Не стесняйтесь оставлять комментарии о своем опыте, впечатлениях или мыслях. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто все еще озадачен испытаниями гадания. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получить новые видео. Большое супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!